Господа, всем здравствуйте! Вы на канале Зашумим и сегодня у нас вот такой замечательный автомобиль. Это Porsche Cayenne 2021 года выпуска. Автомобиль приехал к нам на некоторые работы, такие как, например, оклейка всего кузова, абсолютного всего кузова в полиуретановую защитную пленочку. Сейчас машинка у нас полностью защищена. Мы оклеили капот, фары, а, бампера передний и задний, крылья, оклеили все стойки, оклеили все двери, ручки, оклеили а, зеркала заднего вида. Вот эти вот все моменты у нас тоже оклеены. А, далее, что еще? А, ну естественно, задняя часть автомобиля, мы тоже не оставили без внимания. У нас отклеен задний спойлер, оклеена крыша. А, у нас оклеены а, крышка багажника, задние фонари, оклеены задние, естественно, бампер. Все я вроде перечислил. Я, наверное, перечислил сейчас все, абсолютно все детали автомобиля. Ну, внешние, по крайней мере, точно. Так вот, автомобиль у нас а, полностью оклеен, работы с ним завершены. Помимо того, что а, мы оклеивали кузов, мы сюда установили а, в бампер защитные сеточки на все сопла этого автомобиля. Вот под машиной тоже есть, вот там вот сопло большое. Так вот, а, эта защитная сеточка не позволяет пропустить... К радиатору крупный мусор дело в том что посмотрите на размер этих сопел вот моя рука а вот сопла то есть вот да в эти сопла может попасть среднего размера птица а кто хочет отскребать птицу от радиатора я думаю что никто поэтому сеточки у нас везде установлены установлены неаккуратно они, они сюда отсюда уже никуда не денутся они очень плотно прикручены к бамперу, так что единственный вариант снять эту сетку, это поменять бампер. Следующий момент, который сделали мы тоже с этим автомобилем, так это нанесение защитных составов от компании Crytex. Прежде чем установить, естественно, защитные составы на весь кузов, наш мастер обрабатывал поверхность уже пленки, всей специальным составом дегвизер, который... Является как обезжиривателем, так и активатором. И только после этого он у нас обработал полностью всю поверхность автомобиля специальным защитным составом от компании Crytex или Crytex H7 он же. Состав называется еще в простонародии жидкое стекло. Так что вы можете сейчас наблюдать результат нашей работы. Автомобиль блестит, автомобиль очень красив. Он защищен максимально со всех сторон. Какие-то э, такие незначительные повреждения, которые в обычном режиме вызывают у автовладельцев нервы и необходимость поехать перекрасить автомобиль, например, то здесь у нас все просто. Если вдруг какое-то повреждение, можно будет переклеить пленку, если сильное повреждение. Если повреждение не сильное, то на пленке этого заметно не будет, и пленка не позволит даже небольшим, скажем так, актам вандализма отразиться на лакокрасочном покрытии автомобиля. Что ж, всем спасибо за ваше драгоценное внимание. На связи был зашумим Александр Ростовский и всем пока.